Я могла бы жить так или так, так, но живу так Ну что, ребята, этот день настал Сегодня мы вместе с вами посмотрим на мою квартиру Вы очень сильно хотели рум-тур, и кот тоже очень сильно хотел рум-тур если вы подписаны на мой инстаграм или на телеграм-канал, то вы в курсе, что мы переехали с Денисом, и теперь мы живем в новом месте. И это случилось! До этого момента мы жили с родителями почти все годы наших отношений. То есть мы с Денисом знакомы уже 8 лет, и вот 8 лет мы жили с родителями. Я не знаю почему, но все, кому я говорила, что вот, мы купили квартиру, все мне говорили вот эту фразу, что М -м, теперь сможете голыми по квартире ходить. It's a little bit more than a little bit. Как будто это смысл жизни ходить голыми по квартире. Но я постараюсь вам показать максимально все, что могу и что не могу. Покажу вам всю квартиру, потому что теперь у нас не одна комната, а целая квартира. С того, что мы жили, по сути, в одной комнате, мы там уже тупо не вмещались. Если честно, я не сильно умею снимать рум потому что не знаю, как-то мне кажется, это не мое. Но я буду, правда, стараться вас как-то развлекать, покажу вам все, что тут есть. Давайте начнем, собственно, с главной комнаты которая у нас совмещена с кухней и которая совмещена с прихожей. Собственно, с тем помещением, в котором большую часть времени находятся наши гости. Ну и мы по совместительству иногда тоже. Как только ты заходишь в нашу квартиру, ты видишь гардеробную. Наконец-то у меня она появилась. Я так долго о ней мечтала, вы даже не представляете. И теперь... Она у меня есть. Если вы помните, когда я вам показывала наше видео о переезде, эта комната была абсолютно пустой, и мы ее назвали комнатой грязи. Но, по сути, формально ничего не изменилось. Как это была комната грязи, так она и ей осталась. С этой стороны у нас всякие шкафчики с одеждой. Здесь у нас лежат общие носочки, всякие вот такие вот штучки для убирать шерсть кошки. Это секция Дениски. То есть здесь его всякие футболочки. Вот смотрите, какой богато же не запретишь, Дольчик Габбана, Да даже у меня нет вещей, Дольчик Габана. Алло! Здесь лежат уже, собственно, мои какие-то вещи. Мы решили сделать вот так, крест-накрест. Здесь мое, здесь штаны Дениса, ну, чтобы не путать, то есть вот так вот. Ну, а тут мои украшения и маски, и кое-что 18+, плюс не могу показать, но если вы подписаны на мой инстаграм, то вы наверняка видели этих крошек. Эм, ну, я думаю, самое время подписаться на мой инстаграм, посмотреть, что же это такое. Хотя, думаю, многие уже поняли... Ну, собственно, дальше это тоже мои вещи, их в разы больше. Тут различные сумки позади стоят. Здесь у нас как бы кусок хлама, я не знаю, как она это делает, но она уже здесь. Пока что здесь висят, вернее, стоят кнопки, их надо бы, конечно же, повесить, но пока у нас что-то руки до этого не доходят. Здесь пока все набросано, но потом будем это приводить в порядок. Наверху у меня будут стоять парики и еще кое-что, но пока там тоже срач. Комната грязи подтверждает себя, да. Снизу у нас тоже получился такой отсек с кошачьим кормом, с тремянкой. Сумками, кошачьим наполнителем, ну и, короче, да. Ну и, конечно, кладезь моей жизни это пуколки и куколки. Сверху у меня и веряшки, снизу монстряшки, ну а еще ниже всякие вот такие вот фигурки. На самом деле, я думаю, что если я буду еще раз когда-то куда-либо переезжать, то эти куклы все равно поедут со мной. Я не знаю, как их можно выкинуть или как их можно оставить где-то на другой квартире, потому что мне приятно вспоминать, что когда-то именно с них началась моя карьера на ютубе, и вот что они теперь стоят, радует мне глаз, ну и плюс мне нравится коллекционировать что-то еще. Кстати, еще у нас в доме есть фит на зал, спа, плеюрум, метап и библиотека. Но мы ни разу туда не ходили, но платим деньги. Красиво жить не запретишь. Выключаем свет и попадаем дальше с вами в зону кухни. Кухня, которая потрепала нам мозги. Кстати, вот у нас тут есть такая дырочка. Это чтобы за нами могли подглядывать соседи, а мы за ними. Ладно, это, если что, шутка. Как я сказала, это наша зона с кухней. Мы на ней не готовим. Вот это поворот! Знаете, вот на самом деле с этой кухней у нас было очень много... Проблем. Эта кухня измотала нам изрядно нервы, потому что там, где мы заказывали, обещали нам по факту одно, а сделали другое. Нет, кухня прекрасная, все как надо, но нам обещали еще и технику установить, как бы мы скинули деньги, все оплатили. В итоге технику нам не прислали, мы очень сильно нервничали, купили за свои деньги технику, а потом мы нам еще не хотели возвращать деньги, и мы уже реально боялись, думали, что придется обращаться в суд. Но, слава богу, обошлось, но нервы нам потрепали. Я тогда была вся очень нервная, на нервах, но, слава богу, все это кончилось. И теперь можем наслаждаться нашей кухней. Конечно же, у нас есть холодильник, но в нашем холодильнике практически ничего нет, кроме как напитков и кроме как яиц. Где-то в сторонке плачет одна мама. А сейчас я должна показать вам кое-что важное. Минутку. Я могу делать... Все как в мультиках, потому что у нас сквозная ванная, и душевая, и комната. То есть, у нас можно всю квартиру обойти буквально по кругу. Санте это очень нравится, потому что вечерами мы с ним вот так вот по кругу бегаем. Ну и нам тоже это прикалывается, потому что это как минимум забавно. Не в каждой квартире вообще такое есть. Чё, пойдемте с вами тогда в ванную. Покажу вам нашу ванную. А то вы все думаете, что мы живем с Лисой, что Лиса живет со мной, но нет. Это вот моя ванная. Лисы здесь нигде нет. И скрепика тоже. Вот такая вот у нас вот красивая, уютная а, туалетная комната. Потому что здесь реально только туалет. Вот наш туалет. Кстати, ёршик, ёршик. Не золотой пока, такой посеребренный. А, возможно, когда-нибудь мы с вами заживем до того, когда у меня будет золотой ёршик, а, туалеточка, попочку потирать Да ты опять здесь! Так, не показывай, что ты туалетный кот. Я старалась здесь вот эту вот зону подбирать в каких-то таких розово-серых оттеночках. То есть, видите, у нас здесь розовые вот эти вот штучечки, вот здесь серая вазочка, хлопочка красивый полотенчики. Вот это, кстати, гостевое. Коврик очень классный, такой тоже розовый. Видели в Икее вот такой вот стеллаж. Да, хотели вниз поставить всякую хрень, но что-то как-то все еще не поставили. Здесь я поставила свои украшения всякие, бижутерию. Вот тут, видите, мне даже мама Дениса никак как-то подарила браслет с надписью «Тилька». Я его иногда ношу. Фен и расческа. Здесь просто всякие шампуни. Еще одна пустая полка. Тут вот этот цветок, он реально мистически передвигается в течение дня. Я не знаю, может быть, Санц пытается залазить на него, я не знаю. Ну и вонючка, которая придает здесь чудесный такой какой-то цветочный, приятный аромат. Адья! Привет, страна! Это-это я-я! на тара та Тара-та-та-та-ра! Да-да-да-да. Дальше из туалета При помощи вот такой вот двери Можно играть в Брюса Всемогущего Проходим в душевую Здесь значит у нас вот такой вот шкафчик В котором всякие трусишки, полотенца и белье Здесь у нас херня, в которой кладется белье для стирки Халатики Мои э, всякие вот такие вот штучки Мы решили полки не вешать, чтобы не портить Вот этот э, кафель Вот, поэтому я решила сделать вот такие вот Подносики везде и, в принципе, смотрится Красиво и интересно. Возьмите на заметку Если кому-то это интересно. Нету ванны Но у нас есть душевая кабинка Которую, кстати, нам придется переделывать Потому что как-то неправильно Ее спроектировали и там постоянно В ней стоит вода. Ну, а так, в принципе Душевая вполне уютная Но мы будем полностью менять вот этот Пол, потому что, вот видите, угол он очень сильный, и вода скапливается у нас вот настолько. А так быть не должно. Ну а теперь у нас осталась святая всех святых. Во-первых, у меня впервые в жизни появился туалетный столик, за которым я могу полноценно делать макияж. Вы просто не представляете, как я этому рада, потому что до этого я всегда себе делала макияж либо в ванной, и это было очень удобно, либо вот последние годы, когда мы жили с родителями, у меня был, собственно, мой макияжный столик, это там, где у меня лежала клавиатура, где был компьютер, я постоянно билась била себя всякие шкафы ногами, это дико меня напрягало, постоянно было грязно, что-то падало, рассыпалось. В общем, бред. Теперь же я кайфую. У меня все красиво структурировано, классно, шикарно. Просто мне доставляет дикое удовольствие. Я реально тоже, если у вас будет такая возможность, покупайте себе туалетный столик. Не будете жалеть ни капли. Кто подписанный на мой телеграм уже видели? Я фотографировала свой столик. Тут у меня вот мои кисточки стоят вот в таком вот красивом контейнере. Здесь я выставила то, чем чаще всего пользуюсь, всякие консилеры. Туши, помады, духи, здесь всякие блесточки, не только, очень красиво все это смотрится. Есть, кстати, свет, о, -о, -о, -о как ярко! Это я потом уберу. Кстати, вот эту вазочку подарил мне Макс Бранд и Ксюша. Ну, а еще тут есть очень много всяких ящичков, в которых я положила тоже красиво структурировала косметику. Теперь она у меня не валяется, как попало. Теперь она у меня вот везде лежит. Вот здесь, например, только помады. Вот тут, например, всякие блестки, пигменты, карандаши и прочее. Ну, а вот в этом центральном ящике у меня находится в основном то, чем я чаще всего пользуюсь. Это всякие резинки, заколки, маникюрные принадлежки. Палетка моя основная, всякие вот хайлайтеры и прочее. Вот, реально, можно делать было и стало. Самое важное место в нашей квартире это компьютерная зона. Мы ее называем бомж-уголок и лакшери-уголок, потому что у Дениса такой реально пока что бомжеватый уголочек, потому что у него здесь такой вот один компьютер стоит, как-то все скудненько. И вот моя зона, всякие светы, микрофоны, два микро этих экрана. В общем, просто завалить, что тут есть. Но знаете, вот эту зону нужно смотреть немножечко иначе. Вот как минимум вот так нужно смотреть на эту зону, когда у нас занавешено окно, горят э, светильники, горит вот такой свет. Я еще никак не украшала комнату, но думаю заняться этим вопросом, думаю, что сделаем это вместе с вами. Я безумно люблю свою рабочую зону, я у вот сделала себе клавиатуру красивую, задекорировала такие розовые какие-то, вот белые цвета, мышечка розовая. Красивые наушнички, но ну, вы их видели, наверное, если подписаны на мой канал, только play. Осталось две вот такие вот аниме-фигурки. Одна вот из Японии, другая уже купленная, собственно, в Петербурге, если я не ошибаюсь. Ну и цветочек от сердца и почек. На самом деле я сейчас очень кайфу от своего рабочего места, потому что оно реально очень уютное, очень крутое. Мне приятно за ним находиться, потому что на той квартире там все-таки было как-то вот не то, там было тесно. Я вот, мне постоянно чего то не хватало. Там вот эти два монитора постоянно друг в друга втыкались, я обо что-то билась, то ящики, то еще что-то. А теперь все стоит как надо, минимальное количество проводов, ничего не раздражает. Просто реально сиди, кайфуй, играй и наслаждайся. Так что как-то так выглядит наша квартира. Я не знаю, что еще вам показать. Вроде бы показала все, что тут есть. И что пока есть. Правда, видишь, говорю правду, настоящую правду. Я надеюсь, что вам понравилось, я правда не сильно умею снимать такие видео, но я правда старалась, надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на мой канал, с вами была я, Наташа, увидимся уже очень скоро, пока!